Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну, знаете, мир тесен. Много ли вы помните своих школьных друзей? Ну, я вообще помню, но никогда ни на какие встречи выпускников, ни на какие там эти не хожу, потому что... А, а теперь уже не приглашают, потому что, ох, так это было давно, уже многих уже нету на этом свете. И тут, знаете, ну вот моя тут такая деятельность в Ютубе, и э, вдруг нарисовывается... Ну, как говорится, моя, моя это, как сок, это, соклассница, как называется-то, как это, как это, ну, девочка, с которой мы когда-то учились вместе в восьмом классе, в восьмом классе я перешел в другую школу, в математическую, ну, закончили восьмой класс, а она осталась там. Ну, так мы, нет, приятельствовали, не то, что там какая-то первая любовь, не, об этом речи идет, просто она узнала, вдруг, в этом, как говорится, вот, вот этом таком круглом, здоровенной морде узнала своего одноклассника. И, как говорится, позвонила, письмо написала, позвонила, я думаю, о, ну дела. Как-то я так насторожился, думаю, о, ну, как говорится, слава нашла своего героя. А... Оказывается, проблема, видите, у нее оказалась проблема именно по нашей вот этой вот мистической, магической части. Есть у нее магазин, и я вот думаю, вот сейчас еду как раз, заезжал к ней, думаю, сделаю видео такое, как раз потому что действительно многие люди сейчас страдают, ну, так сказать, малые предприниматели, бизнесмены, хотя, знаете, какой там бизнес, когда люди выживают, буквально выживают, там не хватает денег ни на зарплату, ни на налоги. Потому что все время какие-то кассы все время какая-то вот какая дребедень все время помогают малому бизнесу помогают ну вот значит у этой бывшей девочки сейчас уже там такой достаточно солидной дамы такой магазинчик вернее там павильон цветы там рассада там горшки какой-то антураж и там сказать даже семена всяких растений и вот как как обрезала как обрезала прям вот люди не ходят скажите ну сейчас вообще не сезон какие там цветы 8 марта ждите и вообще как говорится ну у людей денег нету какие там цветы какая рассада хотя рассады рассаде уже февраль месяц уже пора помидорчики сажать я так сказать, даже пропустил этот момент но вот видите судьба дала дала мне шанс ну и в чем в чем причина я уж говорю ну кризис не буду имя называть. Кризис говорит, ну что у всех у всех денег нет у людей. Тут, как говорится, на это. На харчи не хватает. Ты говоришь, цветы какие цветы. Уж, наверное, женщины забыли, что им там дарят цветы. Хотя я против срезанных цветов. Я за цветы в горшках. Знаете, дарите женщинам цветы в горшках. Многие сейчас скажут: да ты, блин, как на свидание идти с горшком каким-то. Ну, есть такие красивые розочки, правда? Вот в этих магазинах они очень быстро вянут, видно они них чем-то там напичкивают, поэтому они как бы не очень выживают, по-моему, то есть они надолго почему-то их не хватает, они вот быстро облетают, тоже, тоже жулики, губят цветы и гады, но что делать, в общем-то цветочный бизнес-то я тоже не очень одобряю, но еще и рассады там торгуют, но я рассаду сам делаю, так вот, проблема в бизнесе, действительно, знаете, вот сейчас вот это колдовство все же в интернете доступно. И бизнесмены, видя, что Ну это всегда было. Всегда и на рынках было там, э, как говорится, своих конкурентов соседей там глушили и, и землей могильной, и как, какими-то э, заговорами, наговорами. Вот это вот все присутствовало. Какие-то там булавки втыкали, иголочки, земелечку сыпали, песочек там. Приходили, мерили там, к примеру, какую-то одежду, и там что-то там оставляли в кармашке. Оставляли там, оставляли здесь метки, руны ставили, чтобы перекрыть дорогу. Все это, а сейчас это обострилось, поскольку действительно, ну, как бы, надо выживать. И, видите, моя эта подружка оказалась, ну, так сказать, женщины чувствительной, почуяла, что что-то не то. Вроде да, спрос-то упал, но, как говорится, у соседей-то нет к соседям идут, а к ней нет хотя вроде и все, она и старается и так, и сяк, вроде такую атмосферу у себя нет ну, уговорила уговорила приехать, повидаться хотя ну, жена, конечно, против ну, ничего здесь, вообще ничего просто вот, как бы, проезжал мимо заехал, посмотрел действительно действительно, как бы, сделан вот этот вот отворот, то есть, люди прямо не заходят Потому что, во-первых, они даже такой двойной, они не видят это место. А во-вторых, когда даже подходят, их э, прямо отталкивает от этого. А тест простой, ты скажешь, как? Вы скажете, как это понять? Вот рукой даже. Рукой вы подходите, э, ну вот ваша там витрина, ваш порог. Попробуйте вот так провести, вот так вот. Рукой почувствуйте, Если вот чувствуете вот этот холод и в чем-то даже отторжение, прямо вот... Ну, если чувствительный человек, да даже не очень чувствительный, может понять, что, что здесь что-то сделано. Что здесь или насыпано что-то, или еще. Потому что, может быть, вплоть до того, что я встречал такие случаи, что как будто сделана могила перед входом. Вот Прямо делается могила, ну, так сказать, астральным образом. Могила, и там сыпется чуть-чуть там песочка с могилы, И люди, естественно, как пройти по могиле ну никак то есть получается через этот порог но ну, не может переступить люди не понимают не чувствуют но их как бы отталкивает от этого они не идут туда где где мертвая энергия туда где что то такое отвратительное разные методики существуют но вот это вот э, такое недобросовестное черное колдовство в бизнесе она последнее время расцветает прямо таким пышным цветом и и сами так сказать хозяева или там кто там продавцы пытаются ну очень много вот ко мне обращений по, по этому поводу но я вам говорю сами попробуйте почувствуйте чувствуйте что что-то не так что-то не так вообще значит либо вы закрыты то есть вас закрывают вот этот вот даже сами пройдите как бы э, ну не предвзят. или попросите кого-то из родственников пройти или проехать по той улице или пройти и, и, и чтобы они почувствовали, а где вот, вот от этого. Либо вообще как бы вы не видите, не замечаете вот этих дверей, этих витрин. Либо действительно оттуда чем-то таким вот прям отвратительным несет, что, что невозможно. Либо внутри магазина что-то сделано. Бывает так тоже, знаете, вот. Ну тут примеров можно сотни привести. Сотни успешнейшие даже, даже вот какие-то там ателье. Какие-то там, я не знаю, там, ставится печать, все, люди перестают ходить, начинаются конфликты в коллективе, то есть начинается раздор, начинаются, цепляют за эгрегор государствами начинают долбить проверками, других не проверяют, этих все время проверяют, то есть понимаете, вот этими мистическим образом можно, ну, достаточно успешный бизнес погубить. Поэтому говорю вам всегда, друзья, занимайтесь. Даже вот то, что, вот, к примеру, вы умеете чистить свое помещение намерением своим, вот энергодыхание, включаете вот эти силы потоков через себя, потом расширяете на свое, на свое помещение, очищаете своим намерением и вкладываете намерение, что вы там, к примеру, запрещаете любым сущностям здесь находиться. Потому что подселяют сущности, не только в людей, а сущности под, подселяют в помещение. И люди тоже, вот знаете... Прикрепит мертвеца с соседнего кладбища к вашему к вашему помещению. И он будет здесь бузатерить. Он, во-первых, будет пить энергию знаете, продавцов, хозяев, потому что и продавцы не могут работать. приходит там, к примеру, женщины, начинается у нее болезни, там у ее детей. То есть это все, все начинает так, как, как волна, прямо как вот плесень распространяться и, и губить просто. Таких случаев, ну, вот сейчас я сталкиваюсь, там буквально там за последнюю неделю, наверное.. 8, 8, случаев таких вот, когда на бизнес наложено, наложено что-то, на помещение, на хозяина, э, все, сразу начинает рушиться. И люди поначалу не понимают, откуда вот эта волна идет, а потом, ну, с другой стороны, начинают заниматься, чувствовать, чувствовать энергию. Поэтому, друзья, занимайтесь кри-йогой, ваша чувствительность повысится и... И вот видите... Названивают. Ладно, друзья мои. Ну вот а с этим история с этим магазином, да. Там значит от порога сильно сильно фанило. Сумели мы почистить. Не то что там я это чистил, мы вместе с ней. Я ее научил, как это делать, потому что важно действительно иметь в своих руках инструмент, не обращаться к каким-то умникам, а самостоятельно почувствовать и уметь. Вот мы прошли, там рукой она посмотрела, да, сказала, вот здесь так, а вот здесь здесь нормально. То есть мы открыли эти дороги. Сейчас посмотрим, как это произойдет. Ну, и она мне семя, это, семена дала. Огурцы, помидоры, перец. И это как его... Пакет, пакет этой, как его, не корм, а как то земельки. И горшочки для рассады. Ну, немного, но во всяком случае, наверное, придется теперь семена сейчас за это замочить. И уже перец и помидоры, уже точно пора. Пора. Пора начинать. Потому что это же тоже практика. Работа с землей, я вам говорил, это очень важно. Практика для нижних чакр вообще замечательная. То есть работая с землей, на работая осознанно. С растениями вы повышаете свой энергетический уровень. И мистически тоже. Потому что, знаете, одно дело там абстрактные какие-то там размышления, там дыхание. А другое дело умение это применить в жизни. Практически. Практически, знаете, очистить свое помещение. Практически работать со здоровьем со своими родственниками. Вот, вот в чем смысл не в том что абстрактно там мы там за хорошее против плохого замечательно но для этого сделайте в своей своей жизни гармонию и чтобы было хорошо вам вашим родственникам вашим детям вашим животным вашим там сослуживцам сотрудникам с кем вы там общаетесь чтобы вы вокруг себя распространяли вот это вот, так сказать волну вот этой позитива тогда к вам будут тянуться такая вокруг вас вот это образуется чистое чистая энергия, все все будет тянуться и растения будут расти, и все будут здоровы, знаете и в этом даже, не то, что мы там с абстрактным мировым злом там боремся, как вот наши там герои, там богатырь, гончар, они такие масштабные и я вот по-простецки, -по друзья мои вот так местечково, вот здесь вот в своем поселке, где-то вот у себя в семье пытаюсь это сделать, ну что же делать, у каждого свой масштаб тут говорить нечего может и я когда дорасту до, до таких Вершин. Но пока не получается. А нужно так, чтобы зло не прошло дальше вас. Вот так вот, даже в жизни. Вот. Чтобы маленькое большое зло, вот оно на вас наткнулось, и оно дальше не прошло. То есть вы его остановили. Вот это важно. Знаете, как говорил один в фильме, по-моему, Остров святой. Не делай большого греха. Живи. Ну, не делай большого греха. Живи вот так вот. Благостно, старайся, не надо там что-то такое Ну хотя бы, хотя бы вот действительно Маленькое зло через себя не пропусти Чтобы дальше оно не прошло Очень важно, все, друзья мои, пока